Может быть такое, как зов рун, мне приснился сон, где всю ночь передо мной кружилась руна Турисас, а потом голос. А ты хочешь изучать руны? Я во сказала да и проснулась с дикой головной болью. Это было два года назад. Я очень много читаю, очень интересует рунами. Что бы это значило? Это значит, что пора уже наконец набраться решимости и начать заниматься рунами. Потому что Турисас это руна решимости, руна воина. Берите ее и уже, наконец, прекращайте примериваться, Значит, наносите удар по своему собственному, по своей собственной ракушке восприятия о том, как оно там может быть. Да? Приступайте к рунам, они вас зовут, не заставляйте ждать прекрасные магические инструменты богов, которые нам этот инструмент подарили. Буду ждать вас на курсе, он как раз вот тут у нас на днях начинается.